Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим стир жареный рис с яйцом. Для этого нам понадобится отваренный рис, соевый соус, яйцо, масло растительное, морковь, зеленый горошек, репчатый лук, чеснок, смесь перцев, соль. Разогреваем масло и обжариваем яйца, разбивая их в хлопья. Далее добавляем чеснок, перемешиваем с яйцами, добавляем наш рис, все перемешиваем. Далее добавляем наш горошек, можно использовать замороженный горошек, можно использовать консервированный морковь, добавляем и лук. Лук резан тонко на полукольца. Обжариваем его до мягкости. Добавляем наш соевый соус с перцем, со смесью перца и солью. Все тщательно перемешиваем. Наше блюдо готово. К нему можно добавлять овощи, мясо или рыбу. Приятного аппетита!